Добрый вечер. Добрый куда? Я с Москвы. Украина. Очень приятно. Как у вас дела в Москве? Да, тепло, хорошо. Как к Путину относитесь? Такой вопрос проходника. А как вы к Зеленскому относитесь? Отлично к нему относимся. А я... У нас земля. Ну, Путин мой не земляк, но я за него голосовал. У вас есть голосование? Конечно. Вы представляете? Это что-то новенькое. Серьезно, что? Да. Понятно. Не, голосование то понятно. Это как ну, формальность, там все дела. Но я не, не знала, что вы имеете право выбирать кого. -то. Ну, это вам так говорят просто. А, именно поэтому Путин 20 лет у власти, да? Ну, вы знаете, когда Путин пришел к ко власти, когда стал президентом Россия, где было и сейчас где? В той же жопе. До свидания.